Глава 1 без мышей. F10 и сок пожалуйста. Три дня будете. А что у вас сегодня? Клавища Windows? Да, конечно. Официалька с улучшей Alt F4, записную книжечку, стрелка на курсора направилась в биос. Через на моем столике появился Джуси Фрот. И пристегнув компактную клавиатуру. я принялся за работу. Мороз за окном давал себя знать, и перед несколько раз я подошел к бармену. Востопят! Да т... только сейчас нас гоняли, просто прямо не знаю, что делать. Что-то скепс, что-то скеп, что-то скепс, что-то Как ваш контор хоть называется? Space космический бар. Нет, классик пробела. И кто-то у пробел. Громозик, но сейчас в бане, вирус охватил. Опять ухлопнулся бармен. Вернулся за свой столик, и я жил из экрана. В левых клавишек кадром. Он устал, навт... я устал на раз какого-то романа Деки. Курс. ужас. этого парня было покрыто тетой, что очень напоминало, что-то очень похоже на банный лист в большом количестве. Из него уже исходил парк, и он звал, что что что это? Я нажал пробил, чтобы сместить экран вниз. Надпись под фрукту гласил. Велик средств от вирусов. У вас нет кремленной дозыганки. Напугал меня раздача самого гос. официантки на культурах. А зачем он? Высеть! Кого высить? Фи, бедисельщик. Скинул губы официантки из грохотов шлепнула макулатуру блюда дня. Терзкий запах уксуса пахнул мне в нос и, забыв обо всем, я с удовольствием начал поглощать мышиные хвосты, насладившись чубыцами и щёкнув пару раз пальцем бармену, я заорал, «Л-9 на всю катушку! И поставьте что-нибудь соответствующее!» Через полчаса действия насытившийся и подобревший я подошел к стойке, где крутился какой-то единец в очках. А все-таки хорошо у них здесь, хоть и холодно, крякнул я. Да, холодно. И мыши все на холодец пошли. А зачем где мыши? Сварить отсюда никак не могу. Серьезно? Енец пальцем в фирменную клавишу. Я Так быстро, Кидя, Проходился мимо официантка. Зеленую постучал по стойке. Леша, хватит мыть стаканы. Заспанная голова барбана вызвался по стойке после этого. закончился, а то я уже давно протокол составил. Я сейчас бегаю, а ты смотри за ними в оба. Курсуры затюкали по бетону, затем по лестнице, по с тобой стихли. Затем снова затюкали, удаляясь, но как-то неровно, не встали. Я как-то сломался. Я он Киди. Какой? Левый? Там быстро, видно, с вправо, права, Но Там еще будет диалог о завершение программы при выходе. Значит, во всем мыслов. Пожалуйста, нужно с Киди. Выбросился из бара, Киди поблагодарил меня и сунул мне свою визитку. и Прохоров. Лягушка, представился я. А почему пьес? А почему пьес? Чё ты молчал? Ну, стой, пьес так пьес. А на нас-то из-за угла, высказал огромный пёс. Голова пса была повернута на бок и подъезжал к нам. Он с критом затормозил. 29-го года выпуска. Киди похлопал пьеса по спине. «Дай лапу!» пес вернул хвостом и поднял лапу только наполовину. Тут далеко до терминала. Квадрат три. Киди, закрыл глаза. Я тоже. Пес жабы заскулил. И уже через несколько секунд Киди, я и пёс засовывали себя в терминал. После часа мы узнали по интернет-сетям, Мы все таки нашли век лечебницу и купили все необходимое отправились в горницу. Посвященные не знают что-либо да, в проводах электронно-обтекате, когда все колесоем дымли, да, на кокричь гость в курат.